Привет, это Человек! и да, у меня появился свет. Просто захотел немного с тобой поделиться радостью, и изображение также улучшилось. Надеюсь, теперь тебе эта история понравится. Ну а теперь переходим к сегодняшнему ролику. Как вы знаете, канал человек человек то есть я, это о дорогом контенте. Это о дорогих кейсах, о дорогих скинах, или типа, открыл 1 миллион кейсов. Ну вот такая история. В общем, мы занимаемся тем, что проверяем все самое дорогое. Ну, конечно, в КС не всегда, потому что баллик в КС не выдают, а можно снимать только на... Ну, вы все прекрасно знаете, на чем, и можно об этом не говорить. Этот ролик посвящен кейсам. Да не просто кейсам, а дорогим кейсам. И мы с вами сделаем своеобразный топ. Забегу вперед, в этот топ будут добавлены кейсы исключительно с СНГ проекта. То есть забугорных проектов здесь не будет. Просто по той причине, что, к огромному моему сожалению, они у меня не загружаются Поэтому я решил сделать топ из СНГ проектов Я знаю, что на различных сайтах полно кейсов За 15, за 10, за 5000 рублей Но я это дорогими кейсами не считаю этот топ составлен из кейсов исключительно от 20 тысяч рублей. Плюсом ко всему мы не берем обычные ножевые перчаточные кейсы. Дефолтные кейсы мы не берем. Я это называю дефолтными кейсами, потому что они есть везде. Берем что-то интересненькое. Поставь лайк, поддержи меня, человек, да, я буду только рад. И это будет реально самая крутая оплата за просмотр этого ролика. Так сказать, передавай за проезд, а мы начинаем. Поехали! А спонсором данного ролика является сайт под названием Вилдроп. Это сайт, на котором есть не только дорогие обычные кейсы, но и дорогие бесплатные кейсы. Самый первый дается от пополнения 250 рублей. Кстати, давай его откроем. Первый бесплатный кейс это... Бля, это статрек Аук Рикошет. Ну, кстати, 168 рублей неплохо. Ну, а если тебе совсем скучно, можешь пополнить 500 тысяч рублей. Ведь самый дорогой бесплатный кейс... Дается именно при пополнении от 500 тысяч рублей. Давай-ка мы с тобой затестим, например, кейс под названием «Высокий шанс окупа». Действительно ли он высокий или нас просто байтят? Выполз этот трек? Глок 18, дух воды. Нас байтит не дроп а человек. Ну и плюсом ко всему, при вводе моего персонального промокода вы получите 40% к пополнению баланса. А это ну нифига себе. И конечно сможете этот барабан прокрутить. Тоже благодаря промику. Короче, сайт прикольный, ссылочка в прикрепе, промик там же, а мы продолжаем. Начнем с 12 места, и на нем у нас расположилось три сайта. Кейс Баттл, дроп и дроп с кейсами стоимостью 20 тысяч рублей. Давай посмотрим, что это за кейсы. Кстати, да, забыл упомянуть, если мы наберем 5000 лайков под этим роликом, я открою абсолютно все кейсы, показанные в данном ролике. Это будет очень дорого, поэтому прошу 5 лайков. Но, тем не менее, мы зашли на первый сайт с кейсом стоимостью в 20 тысяч рублей. Это кейс Баттл. И кейс называется «Черный алмаз». Скинов, кстати, здесь не сказать, чтобы много. Самый дорогой скин в кейсе за 20 тысяч рублей – это вот это АВП за 563 куска. А самый же дешевый скин – это охотничий нож Патина всего лишь за 5700. Ну, конечно, есть различные драгон лоры, вои и принцы. И куда же без других дорогих ножей. Ну, а мы переходим к следующему кейсу. А следующий кейс на сайте Гагадроп. Он стоит 19 999 рублей, но рубль мы Гагадропа простили, и я добавил его в кейсы за 20к. Кейс называется Поношенный. К сожалению, цены у скинов не подписаны, поэтому остается только гадать. Но из реально крутого здесь есть перчатки Градиент, перчатки Изумрудная сеть, М9 Градиент, Керамбит Легенды, Кровяной давление, тоже интересный скин. Акихабара, пламя падение Икара, изумрудный Йормунгард, но Драгон нас в этом кейсе не ожидает. Переходим к следующему месту. А на 11 месте расположился сайт под названием Skinbox, со своим кейсом за 24 тысячи. Кейс называется Тускан, и стоит он 24 890 рублей. Из интересного в кейсе Глок Градиент, естественно Керамбит Фейт, Удар Молнии, Великий Демон, но скина, который бы дал прям вау эффект нет наверное все таки только градиент переходим к следующему месту на десятом месте расположился сайт под названием my кс с кейсом за 25 тысяч рублей этот кейс называется Premium knife Case. стоит он почти 26 тысяч рублей но если быть конкретным то 25 990 кейс в данный момент недоступен но на сайте он есть соответственно я добавил сайт в топ самый дорогой скин который можно найти в кейсе это нож бабочка легенды за 202 тысячи рублей самый же дешевый скин Skin. Это штык-нож Африканка за 8 800. Ставь палец в очко человеку, если ты хочешь открыть этот кейс бесплатно. Девятое место вновь разделили три сайта. Кейс CASE Battle, Case for Real и Wild Drop. Стоимость кейсов на девятом месте в нашем топе 30 тысяч рублей. Ну вот мы перешли к первому кейсу на девятой строчке, сайт Кейс Battle, Кейс Рокфеллер. Самый дорогой скин в этом кейсе это снова ВП Гунгнир. А самый дешевый это сувенирный ЕМП-45 Градиент. Прикольно, да? Открыть кейс за 30, получить 3 700. Переходим к следующему кейсу. И это сайт под названием is for Real. Он предоставляет нам возможность открыть кейс за 30 тысяч рублей под названием Элитный но. Врать не буду, ножи тут действительно элитные. Здесь вам и бабочка за 128, и лор за 128, и все за 128. Это какой-то аттракцион, все по 128. Ну а самый дорогой скин, который есть в этом кейсе за 30 тысяч рублей... Это бабочка фейт Ценой 128 кусков Самый же дешевый ножик здесь Это скелет городская маскировка стоимостью 16300 А мы переходим к следующей коробке И это у нас вилдроп Странно, да, что спонсор попал в топ? Но тут действительно дорогие кейсы От этого никуда не уйдешь Это кейс под названием X100 кейсов за раз Естественно, тут также есть гунгниры, градиенты, золотая арабсека Арабеска Золотая арабеска Медуза, вой, это все ясно Но главный прикол кейса в том что за один раз ты открываешь его сто раз то есть за одно открытие тебе падает 100 скинов по факту это кейс который дает 100 скинов с одного открытия прикольно ну в принципе да но история сомнительная по поводу самого дорогого и самого дешевого скина неоднозначно потому что цен здесь нет но могу предположить если выпадет сувенирный dragon лор то стоить он будет явно дохера а мы идем к следующему месту на восьмом месте расположился Гагадроп со своим кейсом за 40 тысяч рублей это кейс под названием после испытаний стоит он 40 тысяч рублей но опять же 39 999 не будем жадничать накинем рублик что же есть в этом кейсе из интересного это два ножа кровавая паутина но еще и м9 автотроника опять же есть сверхпроводник но в миллион раз повторюсь судить о самом дорогом и самом дешевом Скине в кейсе мне сложно, потому что здесь про просто-напросто нет цен. Но вы видите все сами и сами можете сделать вывод. А мы прощаемся с половыми испытаниями и переходим к следующему месту. На седьмом месте у нас отдыхает скин бокс с коробкой за 48 тысяч рублей. А сейчас у меня к тебе вопрос. Пожалуйста, Перейди в комментарии и ответь на него. Какой бы из кейсов сегодняшнего топа хотел бы открыть ты? Но есть одно условие. Выбрать можно только один кейс. Пиши в комментариях, а мы идем дальше. Кейс Cobblestone за 48 950 рублей. О самых дорогих и самых дешевых скинах говорить не буду. Тут, в принципе, все очень крутые скины. Просто посмотрите на это. Ну тут реально крутые, дорогие скины. Вот за раз все это в инвентарь бы улетело. Ладно, кейсик заценили. Идем к следующему месту. На шестом месте ваш любимый сайт. Давай на счет три его с тобой назовем. Один. 1... Два. Это кейс батл. Неинтересно, интересно, угадал ты или нет. И да, это кейс батл с боксом за 50 тысяч рублей. Коробка под названием Чингис Стоит он 50 тысяч рублей. Самая дорогая пушка здесь стоит 563 тысячи. Но это опять гунгнир, они его добавляют везде. А самый дешевый это перчатки за 12К. Дешевле тут ничего нету. Я вас обманул, это МП5 за 11 тысяч рублей. Вот он на ваших экранах. Я думаю, вы уже ждете, не дождетесь первого места, поэтому... Давай, полетели дальше. Пятое, четвертое и третье место занял один сайт. Поэтому я по очереди покажу коробки от них. И это, кстати, гагодроп. Пятая коробка стоит 60 999, называется. Немного поношенный и содержит в себе вот такие шедевры. И здесь уже, как на кейс Батли появился гунгнир. Однако дальше он будет везде. Но из прикольного это, конечно же, кровавое кимоно-перчатки, изумрудная сеть, вой градиент, но ну, скины уже пошли поинтересней. Опять же, и стоимость кейса также увеличивается пропорционально крутости скинов. Переходим к четвертому месту на этом же сайте. Представляю вашему вниманию, кейс за 80 тысяч рублей. Опять же, рублик мы накинем. Кейс под названием «Прямо со завода». Стоит он 80 тысяч и содержит в себе вот такую красоту. Уже появляется ящик Пандоры, сверхпроводник, бабочка легенды, штык легенды, мраморный градиент. Кровое мы уже видели здесь. Здесь появился «Дикий лотос», «Половой агент». Но градиент мы с вами тоже видели. Единственное, удара молнии не помню. А, ну и авапа, градиент, конечно, да. И стоимость кейса уже поинтереснее, это 80 тысяч. Полетели к третьему месту. Коробка за 100к. Парам-пам-пам-пам! -пам -пам! Сувенирный. Стоит он 99 99,999. Рубль накинем. И да, это кейс уже за 100 тысяч рублей. Напомню, что это вторая строчка в нашем рейтинге. Ну и вот это уже абсолютно другой разговор. Наклейка утреневой, наклейка iBuyPower. Тут все самое сочное, Рыцарь, Драгон Лор, Вой, Кровавое Кимоно, Ящик Пандора, но ну, я не буду об этом говорить, просто посмотрите на это сами. А, кстати, забыл упомянуть, есть наклейка Титановская, наклейка Ризен Gaming. блин, просто это, это отвал всего. И это третье место в нашем списке, дальше больше. И сейчас, друзья, самое интересное, самая кульминация. Я думаю, вы прекрасно понимаете, какой сайт будет стоять на первом месте. Потому что в СНГ проектах дороже кейсов просто нет. Кейс за миллион и 10 миллионов рублей. Все это на одном сайте, поэтому первое и второе место я объединю в одно. Просто первое место. Вот эти два просто чудо света. Кейс админа ВД за миллион и Кейс Шейха за 10 миллионов рублей. Кейсы не открытые и я не знаю будут ли они открыты, но они есть. Значит, они имеют место быть в этом топе. Я просто я не могу понять, что они сюда будут добавлять. В кейс админы ВД можно добавить и голографическую айбай Power или сувенирный драгонлор прямо с завода, но это откровенно бред. Ну, хорошо, это, это можно еще добавить в кейс за лям. Что добавлять в кейс за 10 мультов? Возможно, во время открытия вот этого кейса для всех пользователей сайт перейдет уже в другое русло, нежели открытие кейсов по скинам CSGO. Я думаю, это будет что-то другое, но предположить даже не могу. А, ну и да, помимо всего прочего, как вы видели уже... В интеграции здесь и бесплатный кейс от полумиллиона рублей. Но по бесплатным кейсам я составлю отдельный топ, если вы этого захотите. Но на этом у меня все. Огромное тебе, мой дорогой подписчик, или же еще не подписчик. Если нет, то подпишись. Спасибо за просмотр. И от меня отдельная благодарность, если вы ставите лайки, пишите комментарии. Потому что так этот канал улетает в топ. Поэтому огромное тебе спасибо. Это был человек, со мной был ты, мой подписчик, Дайте я тебе пожму руку. Огромное спасибо, приятного аппетита, кто кушает, поел. Спокойной ночи всем, кто ложится спать, хорошего дня всем, у кого день. Короче, всем за все спасибо. Я, я все, пошел открывать кейсы за миллион рублей. А хотя лучше за 10 открыть. Всем пока.